Сетевое сообщество Диссернет, специализирующееся на борьбе с плагиатом, запустило новый проект Диссеропедия российских журналов. Эту проверку не прошел журнал Образование и саморазвития, пишут на сайте Реальное время, где его обвинили в некорректной редакционной политике. Но тут есть и другая сторона медали. то они. Самозаимствование ⁇ это самоплагиат, так называемый, когда автор использует какие-то части своей предыдущей статьи да, в, в другой статье, увеличивая его объем, дополняя там и так далее. Такие обвинения в том, что статьи заимствованы, и там много там этих заимствований. Да. Тоже, тоже к этому надо отнестись очень осторожно. Надо посчитать вообще, какой процент там этого заимствования. Журнал образования и саморазвитие» выходит уже с июня 2006 года и издается ежеквартально. Он включен в перечень научных изданий, рекомендуемых ВАК Российской Федерации, для публикации материалов, диссертаций на соискание ученой степени доктора наук по педагогике и психологии. Журнал публикует оригинальные научные статьи на разные темы. Теория и практика образования и саморазвития, психология развития, международный опыт в образовании, психологии и многое другое. На самом деле, журнал ждут значительные изменения, и работа по выходу его на международный уровень началась уже сейчас. Мы решили начать такую очень системную работу по реорганизации журнала. Но нужно начинать вообще с самых азов, с самых первых документов. С документов, которые связаны с издательской этикой, с требованиями к авторам, к самим статьям и так далее. В этом году поменялась и редколлегия. А главными редакторами стали Роза Валеева и Ник Ражбе, специально приглашенный эксперт из Британии, который имеет более чем 30-летний опыт работы в издательской сфере. Мы с июля, он эту работу начал с нами, мы проводили несколько семинаров, мы работали с преподавателями, сотрудниками нашего университета, обсуждали возможности журнала и потенциально, что можно и как можно изменять. Знакомство с британским ученым произошло еще три года назад на международной конференции по образовательным технологиям в Турции. Тогда Ник Ражби был приглашен в качестве пленарного докладчика. С тех пор началась активная переписка и общение. Вот такая долгосрочная дружба и сотрудничество в конечном счете привело нас к этой идее. Идея, которая родилась у Айдар Мансурча. Он вообще у нас такой генератор очень многих идей в институте. Да? И я сомневалась, согласится ли Ник Ражби. Вот, это Довольно сложный проект, когда не знаешь ни реалий России, ни особенности там и так далее. Как согласиться на то, чтобы изменить журнал? Журнал публикует оригинальные научные статьи на русском и английском языках, в планах закрепления его в международных системах Scopus и Web of Science. Залог дальнейшего успеха журнала заключается в качественном отборе материалов. В этом номере выйдет всего семь статей. Но ведь главное не количество, а качество. Кстати, первый номер в новом варианте выйдет уже совсем скоро. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.